кораблике бумажном уплывает детство наше. По морям и океанам, к новым городам и странам груз везет кораблик этот день за днем, за лето лето. Хоть он и бумажный, все же нет его для нас дороже, в трюмах все воспоминания, детские мечты, желания, слезы в банке, почка смеха, сны в корзинке на потеху. Сквозь невзгоды, бури, страсти, он летит навстречу счастью. На кораблике бумажном уплывает жизнь отважно.